Всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Я сегодня вообще видео не в тему. Заехал, решил к своим родителям записать видео о том, чем они у меня, в принципе, занимаются всю жизнь. Сразу говорю, ролик не информативный, просто это для того, чтобы оставить память о своих родителях, я решил оставить именно у себя на канале. Так что, кому интересно, они стеклодувы, занимаются этим почти уже полвека, Вот ролик будет шумный, потому что это мастерская там, как сказать, там тихо никогда не бывает поэтому делайте звук потише и приятного всем просмотра вот это же вот здесь как бы сейчас выправлю по центрам, чтобы самое главное риск делает. И uh -huh. надо установить по центрам. когда ты, а так вот когда она вот так вот будет, толком ты ее... ты не сделаешь. Когда я сделаю это выровняю центр, потом я уже буду вот эту сторону перехожу к этой стороне и уже тогда раздуваю, создаю конус так же, так же и все. Я вот эту часть, знаю, чтобы вот это ушла. Вот пишено, когда скачется так Ну гуляние вот это. гуляние да. А у рюмок и такого нету. Угу. Вот когда я сначала центрую эту, потом уже э, сделаю, чтобы она не, не болталась вот так вот у меня. Хотя могу и так принципе, Вот и юмочка более минут. 11 минут. Но дело в том, что надо еще ее отрезать, самое главное. минут, да? Дальше потом ты ее на Сейчас я прогрели ее, а то глина прогревалась только тонушка тонка, а то это молочик. Молочик. Не молочик, молочик длинного. А. Потом снять напряжение. Все, сейчас на отжик снять напряжение и потом обрезать верх. И потом обрезать верх, то есть получается у нас вот такая вот, вот такая вот трюмка получается, да, верх потом просто обрезается. Да. И уже готовая. Да, готовые, готовые есть Ну ка готовые да. есть? Готовые? Да. Готовые, готовые? есть. готовые есть? Готовые. Да. Дыри, дыри, дыри. Да, И готовая уже рюмка получается. Ну да. Вот такие вот стопочки. стопочки. Ручной да. работы. Сколько Объем А это наоборот, это самое. А здесь что ты вам делаешь? Заполняем капли. нефтью. Заполняем капли нефтью. Заливаем их. и потом запаиваем. Заливаем и запаиваем и получается. Получается Капля с нефтью. А, такая. Это, Такие есть, такая. большие Но ну, опять они дольше стоят, у когда везде, вот, С тремя ногами, видишь? вот а. она, называется. Вот это вот бочка. Первая вот. а. с Смесью. Вот. Отпаечкой. Да. Вот это называется огонь. Огонь. Огонь. огонь. Нет, нет. Да. Он ставится в подставочку, нет. да? А огонь с ну, Это лошадь такая вот. Угу. Там она уже загустела. Вот, вот, Ставится под палочку и как бы шахматы. Да? Угу. Сувенир шахматы. Вот. А часы покажи еще. Сейчас самое интересное, когда они заканчиваются. Вот тут вот будут бульки, uh -huh. они ставятся в такую подставку, вот такая подставка, тут камень, здесь камень, вот. okay. <просе> У нас еще был шар на 2 литра. Ну, сколько он за него взял? 16 тысяч. Ну, колба у тебя, которая стоит. Вот это все заделывал. И отпайку делали. Так мы его неделю. На улице замораживали. Эту нефть. Чтобы она могли запаять. Мы ее с трудом запаяли. Только начинаешь запаивать. Объем большой, она начинает гасить. Сколько здесь квадратов? Где-то сейчас где где Это где-то примерно 40 квадрата Сколько вы здесь лет отработали? Сколько лет? 45-47 лет Вот в этом помещении Вот здесь в этом шламе, в этой грязи Mm -hmm. Что mm -hmm. вам еще интересно? В этом стекле. Да. Это у нас отходы. Полные шкафы стекла различного пробирок, колбочек. Для чего он? Это для разгонки. Ну, каких-нибудь вещей Разгоняем А раз она вижу, у меня была но тут раз не я ее тяну, она изгибается чуть-чуть оставляется термометр, здесь, здесь холодильник будет, идет, а здесь будет. колба идет. Колба парит, а пары вот поднимаются, я тяжелые я снова оседают, падают жёлтые, в колбу, а легкие через не холодильник, не так, не они идут уже в приемничах. Ну, тут, конечно, у нас а сборку идет. Приходит, Что, вот да. Что она делает? Видишь? Сюда запускается газ, наливается вещество, газ запускается, пробулькивается И сюда выходит уже ну, чистая, очищенная Дядя все? сколько лет отработал? В а? 50. Да. У меня... 66 у меня 40... года. Ага. У меня 48 будет. Вот 48? И... Ну, 47-го не а? Да нет, ты тёмненький, а, а мы светленький, а, видишь. А -а -а. Всё как года, а, при временах СССР вот осталось. Годами вот. Пошкрябанные потолки. Замасленные. Вот. Такие. Савдеповские вытески. В общем, все, как при Союзе было, все так и осталось. Ничего здесь особо не поменялось. Друзья, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам была интересна такая история. Ну, если не интересно, просто захотел оставить это видео здесь, на память о своих родителях, пока они живы, пока они могут заниматься тем делом своим любимым, которым они занимаются уже почти всю жизнь. Вот. Потому что отец после армии уже стал. Заниматься им сейчас по 69 лет будет. Вот, собственно, как-то так решил заехать к ним сегодня на работу и записать такой вот небольшой видеоролик. Всем спасибо. Все, пока.